Я вставляю вам свечу. Глубокий вдох. Оп. Так. Что-то тяжело идет. Че-то она слишком большая, доктор. Да что-то мешает, я не пойму.